Итак, <coughs> мы с вами взебраши, что же мы здесь будем делать. Мы с вами здесь будем поднимать рельеф, как уже догадались. И я вам покажу как я делал сначала до конца да то есть э, вот готовый вариант то есть что у нас будет э, что у нас получится какой барельеф опять же таки я над ним долго не сидел э, то есть все быстренько вот. ну а вы конечно чтобы добиться хороших результатов Посидите все это, чтобы у вас было красиво и хорошо. Ну а я как для видео, то есть все это такой быстрый белый вариант. Итак, начнем. Удалю все вот эти вот наши э, мои работы предыдущие и для видео я все заново запишу так нажимаем append и достаем куб ну, шар мы удаляем delete вот у нас есть стандартный куб вот он так, сетка у него так распределена жмем W появляется у нас управляющий манипулятор и сжимаем наш куб вот таким способом так, у нас появился, э, получился прямоугольник Значит, можно пойти двумя способами. Так, я дублирую на всякий случай. Первый способ. <coughs> Значит, мы жмем Ctrl-D. Но перед этим, чтобы. Вот видите, я нажимаю Ctrl-D. У нас сглаживается грани здесь. Нам это не нужно. Мы переходим э, в геометрию и выключаем Smart. Это вот первый способ. Caterl D. То есть мы уплотняем сетку. Вот видите, 2 миллиона уже. То есть таким способом можно уплотнить сетку. Или вот э, следующим образом можно сделать э, значит геометрия Зиримеш. Ну и здесь выставим, допустим, ну, пускай будет 5000. жмем зеремеш, то есть сброш э, пересчитывает нам сетку как ему удобно ну, здесь мы видим э, немного помятые края Сейчас попробуем это исправить Наж нажав фризбордер бордер забрасного снова, снова ждем жмем ну немного все равно кривоватые. ну как бы несут можно и так и так делать но я делаю вот этим способом первым итак смотрим что мы делаем дальше у нас есть прямоугольник у нас с вами есть готовый э, готовое изображение которое мы сейчас поместим э, в the brush. Нажимаем текстура, импорт. Вот наш медведь. Открываем наше изображение. И нам нужно с него сделать альфа, альфу, чтобы выдавить рельеф. Жмем снова на текстуру и make alpha, сделать альфа выключаем альфу экспорт и он сохраняет в формате psd то есть в формате Photoshop. пишем здесь имя и сохранить у меня уже есть все это так альфа у нас есть что делаем дальше сетку мы уплотнили то есть все это быстро как вы видите сейчас <coughs> и убедитесь сами все это очень быстро поднимается рельеф зная немного программу изображений. Uh, uh, значит, у нас есть вкладка Surface Noise. Здесь у нас появляется изображение нашего прямоугольника. И... Так. Uh, здесь жмем альфа и выбираем нашу альфу, которую мы только что сделали. Вот у нас здесь э, отобразилась наша альфа. Э, значит, можно сделать э, UV-развертку, но там э, взбрашие, короче говоря, ну, в этой программе не, не особо она хорошо мне помогла, то есть не понравилось. Поэтому переходим просто. Вот видите, здесь UV есть, с разверткой, допустим, если мы сделали развертку, но я ее не делаю. И просто 3D. Значит, просто 3D, мы остаемся просто 3D. А здесь мы значит, убираем noise и noise вот этот второй и мы уже видим проявляется наш наш медведь а, увеличим рельеф а, make <coughs> alpha scale видите у нас получился один к одному но у вас может, может быть так размещен там, или наоборот вот так и вот этим ползунком мы выставляем то есть нужный нам размер выставляем выставляем нужный нам размер вот этим ползунком у вас будет может быть 0,5 нужно будет поставить там или 0,1 или 0,2 в моем в моем случае это один то есть выставили, нам все нравится, все красиво, жмем ОК. OK. И жмем Apply to Mesh. Если он слабо выделился, можем два раза продублировать. Noise, Apply to Mesh. Или же Edit и добавить здесь стрендж. То есть сделать его более ну, сильнее. ОК, OK, опять Apply to Mesh. Так, мы видим что у нас получилось получился наш барельеф с двух сторон но это не беда в другую сторону всегда можно <coughs> легко удалить а, следующий шаг мы помним что а, в фотошопе мы сглаживали а, картинку да? а, мы делали а, монотонный цвет одна, однотонный на нужном нам слое допустим если считать вот это э, лицо это один слой сзади вот шерсть второй слой уши третий слой вот если бы мы этого там не делали то есть не сгладили цвета здесь бы вообще творился полный кошмар ну все равно немного осталось как бы артефактов, но это легко поправить э, зажав shift и сглаживаем поверхность в нужных нам местах это я вам просто быстро все покажу без э, качества так допустим мы сгладили там нужных местах и теперь э, нам нужно э, приподнять допустим вот этот слой вверх как мы это здесь делаем значит жмем cutrel и выбираем здесь cutrel это значит маска будет у нас и выбираем лосо выбрали лосо зажимаем cutrel и маскируем часть которую нам надо допустим это вот это Так, замаскировали. Теперь жмем Caterl и в свободном поле жмакаем кнопкой мыши. И с этой стороны мы тоже видим, что выделилось. Можно было применить Back э -э, Face Mask, но оно не действует на лосу. Действует только на пен, если мы говорим о маске. Выделяем вот эту часть ненужную. Проверяем, что мы не захватили нужную. Жмем W и выдвигаем наш барельеф вперед, получился такой вот вариант и допустим нам нужно еще выдвинуть вперед вот эту часть, также мы маскируем. Поверьте, чтобы маска была хорошо, Выделил, выделила все элементы. Маскируем ненужную нам часть и жмем W. и Выдвигаем эту часть вперед. Все это делаю по-быстрому, но вы не торопитесь чтобы получить качественный качественный барелер значит чтобы сделать по краям его более сглаженный выдвижение вперед мы жмем кадр и на самом изображении несколько раз кликаем и в этих вот местах темного с белой маской появляется градация серого что нам дает плавный переход. Выдвигаем вперед, выставляем как нам надо. Снимаем маску. Далее, допустим, нам нужно локально где-то приподнять а, морду медведя. Выбираем инфлет. здесь мы значит, регулируем его а, интенсивность под Z и плавными движениями не торопясь регулируя диаметр кисти поднимаем рельеф локально в нужных нам местах если допустим здесь нужен переход там сглаживаем и есть у нас кисть клей интенсивность уменьшаем еще уменьшим я вам показываю быстро но вообще вот как, бы как вариант и делаем здесь такой более плавный переход если он нужен а, есть также у нас кисть клей булдап которая тоже влияет на наш Z. То есть поднимает наш рельеф. И сглаживанием мы добиваемся гладкой поверхности. Также этой кистью можно сделать имитацию шерсти. Здесь вот настраиваем более гладкий переход и конечно нужно пользоваться э Планшетом графическим, ну и э, планшет у меня в стороне пока не слежит. Я чисто для видео вам покажу, как мышка это все делается. Вот так вот, таким образом делаем имитацию шерсти. Такими вот нехитрыми движениями. так вот примерно сделали имитацию имитацию шерсти медведя здесь можно углубить допустим ноздри расширить все как говорится в ваших руках можно убрать эту перегородку и э, прорисовать ее заново но уже более как бы. качественно вот такая вот э, такой барельеф на скорую руку получается я вам показал его чисто опять же повторюсь для видео то есть как можно сделать а качество это нужно время вот и терпение так что еще хотела вам показать М так значит мы сделали рельеф допустим все сделали но мы помним, помним что в фотошопе а, у нас она была не симметричная модель то есть где-то я там мог ошиб ошибиться не по центру там выставить помните я а, выделил его пополам потом склеивал этом это как бы э, там сто процентов не, не центр чтобы нам скопировать нашу модель она была четко идентичность что с левой что с правой стороны что сверху что снизу мы переходим э, в геометрию а здесь вот модифай топологий и mirror and weld а если вам нужно y или Z включать, то включаем это. Но мне нужен только X по X и жмем Mirror and Weld. Работает только при э, удаленных этих сабдивах. Что мы делаем, чтобы Del Lower, то есть нижние сабдивы убиваем и вот Mirror and Weld нажимается. Все, наша модель симметричная, что слева, что справа. Как убрать вот эту вот часть? Ну, это <смех> как бы сложности не представляет особой. Здесь вот эта такая вот кнопочка. И появляется полоса. Куда идет тень, с той стороны удаляется. Отпустили, всего нарезан. Как же теперь разместить нашу модель готовую, которую мы сделали в ZBrush? А, как ее поместить в арткам? Во-первых, а, модель моя весит. А, сейчас посмотрим. Вот она. А, 2 миллиона. 2 миллиона полигонов. Арткам может потянуть у кого-то, может не потянуть. Что мы делаем? открываем вкладку The Plugin переходим в Destimation Master жмем Pre-Process Current то есть он будет просчитывать а, как упростить нашу сетку <coughs> после этого а, вот этим ползунком а, мы выбираем м, на какой процент уменьшить а, наш полигонаж здесь пишется полигон 233 тысячи можно уменьшить или еще меньше то есть выбираете не теряя качество нашего барельефа выбрали здесь и жмем 10меет курент он перепросчитывает и делит всю нашу модель а здесь она состоит из квадратов а после 10 Current курента дистимейт мастера все будет э, поделено на треугольники и модель упростится в разы 2 три, ну, во сколько вам нужно ее упростить чтобы разместить в арткаме или же вообще не нужно это вам делать у вас сильный компьютер новая программа ArtCam, вот или какая то иная другая программа дальше значит нам нужно перейти в 3d print Hub, это вкладка такая здесь у нас имеются настройки наши модели, жмем update, size, rotation и выбираем вот миллиметры жмем и оно дает толщину 5 миллиметров по Z и 51 мм по квадрату, в общем 51 миллиметр если нам не нравится допустим мы хотим чтобы было, э, круглое число ставим здесь 50 допустим и вот при экспорте у нас будет такая вот модель таких размеров здесь имеются также различные настройки которые вам показывать не буду если вы захотите вы сами в них разберетесь здесь ничего сложного я вам чисто показываю как перекинуть модели из избраша в аркам когда мы здесь все настроили жмем экспорт twistl и здесь пишем какое-то имя допустим Жмем сохранить, появляется такое окошко, нажимаем первое и он сохраняет. Проходит какое-то время, не будем ждать. А наша модель сохраняется и ее можно будет открыть в арткаме, где продолжаем мы дальше борьбу но уже по обработке нашего барельефа а, с помощью управляющих программ ну что же, если вам понравилось это видео ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал всем пока